я поменял Ctrain. Нет, это не Транзит. Это Торнео. Тот самый Торнео. Маленькое отступление. Это... Несколько лет назад у меня был пассажирский Ford Transit. И я о нем снял тест-драйв. По ходу сюжета я буду ссылаться на этот обзор. Ссылка на это видео будет в подсказках это... и описании. Это самый маломощный. Полная масса 2 тонны 80. Машинка вот в таком интересном состоянии, видать, ей прилетало раз, закрасили боковинки. Видно такие следы наждачки такие, Не знаю, видно, нет. риски такие, боковинки, луки бампера, боковинки. Ну, машина видно, стекло и боковые те стекла 2008 года, хотя сама машина 2006 -го. Она принадлежала какому-то пионерлагерю. лагерю Хозяин, на который она оформлена была, умер. Я купил у наследников, недорого, со всеми проблемами. Я еще не знаю, как менты оформят, не оформят мне. Здесь вторая сдвижная дверь. Более того, эта дверь у них еще и на электроприводе. Весь видно, вот там вот маленькая кнопочка черная. Торнео отличается от транзита. Как мне написали, что ты олень не только дверью. Но еще и подвеска, и отделка. Здесь мягкий очень такой велюр, очень приятный на ощупь. Кстати, ну, кстати, изофикс есть. Вот даже. Машина подкрашивалась, чем безобразно видать в кустарных условиях где-то. Она вся прошла, жавчиная хорошенько. Пороги надо варить ну пороги здесь не силовые, можно подварить. Один раз и сделать Главное достоинство, вот здесь видно Идут трубки назад, трубки кондиционера В этой машине можно хорошо путешествовать Килограмм шпаклевки ну, Годы идут, эти машины не молодеют Количество проблем прибавляется Открывается вот так вот Старикашка с вялым ну, тут все то же самое. Так же, как дергаешь. Вот так должен выглядеть родной короб. Ржавчинка по бочине. Сейчас фокус поймаю. Угу. Я работаю сейчас с кислотой, чтобы этого было как можно меньше. Но, тем не менее. Комплектация самая простецкая. В том смысле, что сзади даже дворника нет. Да? Как бы нечем смахнуть это все. Грязь. Здесь все то же самое, такая же отделка грязь не хочу наступать Сейчас по салону пройдемся По салону Здесь утрачен родной синий ключ Это вот У этих транзитов Такой второй идет, запасной а Родной синий ключ с кнопками но народ у нас не потерялся, вставил сигнализацию, которую уже подубил. Но она закрывает, открывает машину. Вечный этот. Но эта сигнализация, когда в машине едешь, она постоянно здесь что-то пиликает. Где-то там. Релюха, видать, у нее, датчика удара. Я не знаю, надо будет разобрать, выкинуть это все. В машине простая комплектация. Нету датчика, датчика дождя, вот здесь такая коробка должна быть. Соответственно, эти кнопки тоже пустые. Здесь должна быть, насколько помню, обогрев лобового и что-то еще. Дай бог памяти, надо смотреть старое видео. Магнитолу в колхозиле колхозную и ту разбили. Надо будет ее выкинуть, поставить нормальную, потому что рулевой джойстик сейчас не работает. В неудобно. Ну, машинка такая на коленях немножко. На коленях лючок бензобака находится в этом кармашике. Отделочка есть в кармашики мягкие. Это все, что вид из мелочей. Самое главное, она едет мягенько. Относительно того транзита, где можно было позвоночек вытрясти. Здесь в этом кармашеке маленьком должен быть регулировка фар, фар, зеркал. Зеркала без. без электрорегулировки. Есть зеркало салонное, но задний обогрев не работает. Тут удивительно комплектные сидения, как будто на них никто не ездил. Несмотря на лагерь. Есть вот такая вот магнитола, не знаю, работает или нет, не на чем проверить. Магнитола, телевизор для задних пассажиров. Он такой, единственное, что не открывается полностью из-за подголовника. Подголовник надо вытаскивать, если ехать. Также убита переключалка. Задний кондиционер не работает. Кондиционер вообще здесь не работает. Надо разбираться, смотреть утечки. Что еще? Не работает печка. Она все время дует куда-то в ноги. Я пытался на лобовой направить. Сегодня ехал, тряпками тер все, что можно, чтобы как-то доехать. Ну, что машина в таком? довольно плаченном состоянии. Самая большая проблема, к ней идет целый пакет наследственных документов. ПТС дубликат. Но в, общем, в общем, дешево и с проблемой Как мы это любим. Как мы это любим. Мы иные машины нормальные не покупаем. Те друзья мои, которые смотрят, и всякий раз удивляется, что я купил очередной проблемный автомобиль. Надеюсь, вы смотрите это видео с валидолом. Ну, а здесь все то же самое. Подсветок здесь никогда не было в козырьках. Зато есть главный наворот. Есть электростеклоподъемники. Это очень много значит для машины. Да, эта магитола, хотя работает, она работает. Ее невозможно включить или выключить, да кнопка не работает включения. Ее можно включить только одним способом. Заведя машину, машина заводится так немножко... Сказ прокрутить надо, значит, что мне кажется Поршневая там под, под, подсевшая Горит дачка БС Задний левый Надо будет Вот что-то там включилось Сенсор не работает Ланитола вот такая, но она включает Хоть что-то есть вообще в в Поехали ковырять номер на раме Самая большая проблема Стоит в том, что тут как называется номер рамы наверное нечитаемый, под гню вообще машина вот, крыло поставили от большого транзита у которого здесь поворотник не здесь а который из-за куза из-за длины кузова который сзади чтобы не видно вот этот поворотник и они сделают более длинный поворотник сюда Это на автобусы на таких крупных машинах да Максидомик купил ну, обычное средство Преобразователь Сейчас туре попробуем. Просто потому, что в составе мне показалось у него должно быть больше ортофосфорной кислоты. Потому, что в обычном средстве, в котором я использую, преобразователь с цинком, у него в составе на первом месте вода. Вода 30%, ортофосфорная кислота 15% и так далее. В общем, короче, мне показалось. Маловато. И заодно взял вот такая вещь, которую можно нанести. Гель B-52. Это Есть такой производитель, вершины. Я раньше работал в химии. Они что делают? Они воруют европейские дорогие рецепты. И выпускают под своим брендом. B-52 это был бомбардировщик. И тяжелый коктейль, который ударял в голову. Тоже назвали в честь бомбардировщика времен Вьетнамской войны. б 52 Ну посмотрим состав. Вот он. Смесь минеральных кислот и солей Вода Реологическая добавка Геологическая. Все, пошли переодеваться В общем, намазал я чудо-средство. Оно постояло. Почти всю ржавчину вы... вылило, а номера так и не видно. Но не значит, что мы так просто стадимся. Сейчас я пойду принесу медную щеточку, которая въестся вот в это оставшиеся пупырики. А потом мы намажем все красочкой, попытаемся проявить. В общем, будем биться до конца. Ну, в общем, после всех ритуалов, процедур и прочего, номер так и не появился. Я под конец намазал опять жидкость, вот видно, кислотная. Сейчас она немножко потравит. Ну, не оставлять же ее так. Все равно сейчас поеду, это все замоется. Но чудо не произошло. Ладно, идем длинным путем. В следующей серии расскажу, как я проходил экспертизу. Как ставил машину на учет, взаимодействовал с операми и прочими внутренними органами. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы увидеть, как я восстанавливаю Форт Торнео для того, чтобы поехать с семьей и друзьями на юг.